Как пройти «я не робот», если я робот? Точнее, не то, что я. Я робот без ро, Ну, типа бот. Смейтесь. Ладно, шутки в сторону, ролик совсем не смешной. Он рассматривает проблемы нынешнего мира, а если быть точнее, восстание машин. Да, возможно, вы этого не заметили, но в мире сейчас восстают машины под видом нейросети. Да даже мой голос, который вы сейчас слышите, обработан нейросетью. Поэтому, если вас зовут Джон Конор, геморрой в ближайшие 30 лет вам обеспечен. Все же это просто введение вас в курс дела. Ведь вас точно не зовут ни Джон и не Конор, поэтому бегите. Давайте все-таки перейдем к прохождению. Привет, с вами я, робот Чикушила229, и сегодня я буду проходить игруху Я не робот. О, нет! Только ненарушники! Как мы можем заметить, робот проиграл. Ведь нейросеть может обрабатывать целое строение ракет и также не может найти велосипед. О, нет! Кстати о ракетах. Может нашему роботу удастся побить в игре Crash на сайте GetX? Всем привет, с вами снова я, Чекушила229, и сегодня мы поиграем в Крэш, поставим 3000 на 2 x и следим, как ракета летит. И снова поставим ту же сумму. Пока летит ракета, я хочу заявить, что сайт имеет официальную лицензию. Ура! Я богат! Как мы можем заметить, наш робот даже тут победил. А 6000. Поставим сумму на вывод. Можно прямо на банковскую карту и выводим буквально в пару кликов. И спустя 5 минут сумма на счету. И еще. Раз в неделю за игру на сайте вам будет приходить кэшбэк в размере до 50%, на котором не будет никаких ограничений и можно будет сразу играть или ставить на вывод. Еще не забудем про ништячки. GitX дарит 100 рублей за репост публика ВКонтакте и 5 рублей за подписку на телеграм-канал. На сайте можно как и выиграть, так и проиграть, поэтому будьте аккуратны, я вас предохранил. Вся полезная информация закрыта. Говоря о предохранении, наши любимые браузеры шикарно предохранились от восстания машин. Поэтому я собрал команду овощей, то есть ботов в Дискорде, которые представятся роботами. <связать> Мы готовились к этому легендарному злому недели и... Нас забанили. Тут я вообще был в полном отчаянии. и даже боты провалили проверку на Я не робот. Тогда я решил взять все в свои руки. Мораль басни такова. Человек от робота отличается тем, что способен использовать принципы вместо алгоритмов и брать на себя ответственность. Не знаю, как это вяжется со смыслом видео, но звучит эпично.